Немногие знают, но у меня есть второй канал на ютубе, где выходит прохождение разных игр, летсплеи, обзоры и многое другое. Заходи, подписывайся, ставь лайки, ссылочка на канал в описании под видео. Всем привет, с вами Данил Яценко, начался набор в клан Iron Wolf на февраль, клан пойдет в топ 10 в феврале. Сейчас клан находится на 29 месте, но у нас есть шанс войти в топ 25 еще, ребята, они все потеряны, так скажем. Мой состав меня тупо тормозит. Мой клан, так скажем. Да, я сам очень мало набил сегодня. Ой, не сегодня, вообще, а вообще месяц в этом. Сегодня набил 9000. Такое нереально для меня. Из старого состава я тупо оставлю спонсоров. И тупо оставлю 5 человек, которые находятся в верхушке. Клана, короче. Топ-5, короче. У нас всего 4 спонсора. Это... Неизвестный чел. Соколов Александр. Махеев Алексеев. Алексей Махеев. Так. И вот этот чувак еще под вопросом. Возможно он будет. А может быть и не будет. Хер его знает, короче. Ну короче, один человек под вопросом, остальные три спонсора официально, короче. И еще чувака оставили одного тут. Буджуляк, Витек. Потому что он говорит, то, что он набьет нормальный рейтинга Нормальный рейтинга короче, набьет, думаю. Так говорит и оставлю еще максима степа потому что он мой кореш типа поэтому оставлю его что еще все ребята это весь состав из старого состава короче состав из старого состава а, ну еще у нас есть кроме спонсоров которые вносят 100 голосов у нас еще есть казная ой не казна а, блять как называется бюджет вот бюджет клана 1000 голосов у нас есть от скрытого спонсора. Спонсора тут нету в клане. Он скрытный. И, короче, 1000 голосов у меня платит. Так, кто хочет... Чтоб я сказал, кто спонсор мой. Так я вам скажу сейчас. После этого видоса, кто мой спонсор является. Сейчас только запишу видосик, и я вам сообщу в конце, кто будет спонсор. Который платит очень дохуя голосов. Так, А, что, блядь, это плючит, блядь. Чтобы попасть в клан Айронвульф, нам потребуется пройти заявочку в моей группе. Найти в моей группе можно вот здесь. Вот. Моя группа находится вот здесь, вот на стене. Заходим сюда, и вот тут, тут у нас есть обсуждение, и вот набор в клан Февраль. Требуются хорошие игроки для похода в топ-10 на февраль месяц. Казна, 1 медаль, 3 рубина. Это еще не факт. Возможно, она будет 4 рубина. И пополнение казны на 1000 голосов. Но нет. На 500, ребята, голосов. Потому что остальное я хочу... Зарплату сделать клану еще. Первые 10 мест получают голоса. Всем по 50. Но еще, наверное, скорее всего, не всем, а человек... Подождите, я пока не решил, просто это вот еще под вопросом, ребята, под вопросом. Требования. Уровень 25-30, рейтинг не ниже 150 тысяч, ребята. Адекватность. И сезон 23 косарей в сезон. Вот, нам нужно пройти эти требования. Для уточнения информации вы можете писать вот сюда, этому чуваку, Александр Хамисевич. Он создал беседу клана, февральскую и собирает состав мне. Состав собирает он не, не просто так собирает. Я ему за это состав... За состав плачу голоса также, Если он собирает состав мне. Но к нему можете обращаться. И он, короче, вас пригласит в беседу клана. Февральскую. Вот она находится здесь вот. Вот он создатель беседы этой. Ну что ж. У меня дома ремонт. Как вы поняли, уже, блядь... Потому что, блядь, там гремят сзади. Вот, короче, я писал тут постик, то что у меня ремонт, и видосы не выходили. Завтра выходит уже видос первый, так ремонт заканчивается у меня. И уже есть время записать видосы. Выходит новый бой со озвучкой, ребят, на ставке 300 буду играть. Потом уже мы будем опять играть на арене. Я там, блядь, такой снял последний видос. Ну я его не выложил, правда. Видос получился очень угарный, блядь, пиздец, вы будете угорать просто, вы реально будете угорать просто, ребята. Ну что ж, все, ребята, у меня кончается мое драгоценное время, так скажем. Или еле как, кое-как смог найти время, чтобы видос записать для вас, этот вот набор в клан Вульф. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписка на канал, подписка на фаблик, и всем удачи, желаю вам... Желаю вам, короче, пойти в мой клан, короче, всем пока. А вот он, мой тайный спонсор. Это я сам. Встречайте. Неповторимый Данил Яценко. Девять, сорок четыре, девять, сорок семь, сорок шесть, сорок шесть, три, сорок девять, три, голосов всего за неделю.